Школа. Самое страшное, что есть в нашей жизни. Школа! У меня уже не осталось нервных клеток. Я ненавижу своих одноклассников. Я готова их каждый день бензопилой. Ненавижу. Корничок, Алена! Зачем ты постригаешь свои волосы? Зачем ты расширяешь свои ноздри? Зачем... Обламываются все. Ненавижу. Можно я уйду на пенсию? Да ну, пожалуйста. Хотя бы на три дня. Я получу пенсионный. Хочу на пенсию. Ну дай. Да ну, пожалуйста. Восемь месяцев. До каникул еще четыре недели. Хули чё? Не хочу в школу. Я не знаю, что о ней больше сказать. Это вообще ад. Там они чертики бегают. Особенно на первом этаже. Им такой вот так. Рожки. Куликова. Единственный человек. И то хамит, блядь! Сиденкова. Ты нахрена на уроке ну, мою ручку жрёшь? Я к ней посмотрю. Чединкова! Завтра у нас химия, физика, смерть, и смерть, и смерть, и смерть, и домой, и домой. А еще я кал! матроит молотков ты сожрал у меня шесть ручек. ты у меня сожрал шесть ручек как не посмотрю полрочки во рту торчит <свят> все молотков И дай бог я если увижу я тебе его вот так подойду и запихаю чтобы она из затылок вылезла все школьные будни закончились до свидания